Ну что, друзья, давно не было уже актива на канале, правда? Объясню тем, кто до сих пор не подписан на группу ВКонтакте. В середине июля у меня были очень тяжкие дни, не то чтобы я там нылась, просто хочу объяснить причину отсутствия серии. В июле был трудный рабочий график на бывшей работе, из-за чего у меня не было ни времени, ни сил на машине. Да и вообще в принципе с графиками там была полная задница. В августе меня окончательно доконало такое убийственное состояние и я решила сменить работу. Слава богу, вакансия нашлась сразу же. И вуаля, в середине августа я попадаю на новое рабочее место. Здесь Графиками все ок, и работа очень нравится, и соцпакет есть, и все обязанности расписаны, и, что самое главное зарплаты не обижают. В середине сентября мы с молодым человеком решаем переселяться в отдельное гнездышко. А это означало, что предстоит обустройство и ремонт квартиры. Ну то есть, понимаете, да? Работа, ремонт, работа, ремонт. Мы начали с малого и не до конца закончили только сейчас, к сегодняшнему дню. Но на сегодняшний день я уже спокойно могу, так сказать, разделять и властвовать. Также в конце сентября я обновила комп. Купила новые мать, проц, с и корпус. Так что теперь-то я уж полностью могу быть уверенной в своей работе над сериалом. Поэтому я готова официально заявить то, что я приступаю к работе над сериями. Грядет новый эпизод замороженного маскарада. Дальше планирую доснять плейбой со стажем и приступить к новому проекту, который уже полностью готов к съемкам. Так что не теряйтесь, ребятки, Миша пришла бомбить!